Все увидели, если увидели, обязательно распространите, распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Да, это была сенсация, а сейчас это будет... Благодарю вас, коллеги, это да, была настоящая сенсация, это была бомба.